Приветствуем вас. О, как здорово. вас на нашем четвертом уже вебинаре, Ой, даже пятом, да, если считать краудфандинг. Сегодня мы будем говорить о том, как составляется бюджет проекта. Понятно, что... Фонды разные, куда мы обращаемся с грантовой заявкой, и требования фондов могут варьироваться, но мы хотим донести до вас общее понимание и опыт, как составляется бюджет, какова его структура, каковы важнейшие базовые статьи. Познакомит нас с этим Елена Фельдман, кандидат экономических наук, руководитель по коммуникациям и управлению проектами заместитель председателя Центрального управления проект «Кешер. Россия». Леночка, передаю слово. Да. Добрый вечер. Сегодня мы пока, поговорим... о. она зависла чуть-чуть, грамотный... я... Лен, я, я извиняюсь. Если у вас будут возникать вопросы, во-первых, вы пишите в чате, пожалуйста, и мы в конце можем еще и устно обсудить все ваши вопросы. Извини, давай, продолжай, дорогая. Да, надеюсь, что все нормально с интернетом и со связью. Да, сегодня мы поговорим, как правильно Лена сказала, что, к сожалению, нет универсального бюджета да, для всех грантов, что у каждого фонда есть свои требования, но специально для вас мы подготовили экселевский документ, такой универсальный, который сегодня мы будем обсуждать, да, я на нем покажу особенности бюджета для различных фондов, и вы при помощи этого документа сможете использовать и составлять гранты в различные фонды. А сейчас нужно отметить, что, конечно, количество как государственных фондов, так и частных фондов увеличивается, и у НКО есть прекрасные возможности по разным тематикам подавать заявки и гранты. И когда я участвую в различных вебинарах перед написанием той или иной заявки, то многие эксперты отвечают, отмечают, что... Достаточно большой процент непрохождения заявок в тот или иной фонд связан именно с бюджетом, потому что он не обоснованный, где-то завышенные цифры, и эксперты не понимают, почему взята та или иная цифра. И как раз наша задача сегодня показать вам, как грамотно и правильно обосновывать ту или иную статью, чтобы она не вызывала дополнительных вопросов. Ну, давайте начнем с самого, самых, а самых основ. Да? Какие основные статьи бюджета существуют в любом проекте? Да? Это оплата труда, это офисные расходы, куда будет входить аренда, услуги банка и так далее. Мы посмотрим это более внимательно. Покупка оборудования, расходы на проведение мероприятий и полиграфические расходы. Да, то есть это основных таких 5 базовых статей, по которых мы сегодня с вами а, рассмотрим. У меня большая просьба, я понимаю, что уровень... А у всех достаточно разные, кто-то уже писал грант имеет опыт, кто-то только начинает это их писать, поэтому если есть какие-то вопросы, уточнения по каждой статье, которую мы будем разбирать, пожалуйста, пишите, чтобы я могла сразу оперативно отвечать на них. Итак, еще раз повторюсь, что когда мы разрабатываем бюджет, обычно для проекта, мы используем две таблицы. Первая таблица — это общий бюджет, да, это сводная таблица по бюджету, которая включает все, ну, все те статьи, о которых я говорила раньше. И вторая табличка — это постатейный бюджет, где уже каждая статья расписана, обоснована, как она считается, и по ней необходимо давать комментарий. А, данный документ мы специально, еще раз повторюсь, разработали для вас. А мы обязательно, вот я сейчас попыталась скинуть его в чат, наверное, он не прошел, да, Лен? Нет, не прошел, Лен. Не прошел, да. Мы Нет. обязательно разошлем всем этот документ, он очень удобный в использовании. А здесь уже запрограммированы все формулы и просто подставляя цифры вы сможете а, просчитать тот или иной бюджет. Ну, давайте начнем самого начала и первую статью расхода – это оплата труда. Да, она, наверное… Леночка, у тебя нет демонстрации экрана. Так, сейчас, секунду. Давайте вот так, вот так появилось, да? А еще раз повторюсь, то есть у нас две таблицы. Первая таблица – это бюджет, это сводная таблица, и второй – это по постатейный бюджет. И первое, с чего мы начнем, это оплата труда. Да, это, наверное, самая такая достаточно тяжелая статья, да, как поставить зарплату так, чтобы и не завысить, и в то же время, да, чтобы это не была достаточно низкая зарплата. А в оплате труда существует два показателя. Да, это можно разделить на две категории. Это административные сотрудники, это те люди, которые постоянно а, вовлечены в проект на протяжении всего периода да, реализации проекта. И вторые это приглашенные специалисты. А как обычно, я начинаю планирование бюджета. Для начала я сама для себя определяю, кто является руководителем проекта. А будет ли это человек на полную ставку, да, соответственно, уровень его зарплаты тогда должен соответствовать определенным требованиям, либо же этот человек, у него будет просто дополнительные обязанности к другим проектам, которые он реализует в общине или в любой другой организации. Для того, чтобы правильно поставить заработную плату в месяц, Многие фонды советуют обратиться к статистике. А в каждом регионе на сайте статистики есть а, средний уровень зарплаты по той или иной профессии. Ну вот специально перед вебинаром я посмотрела, например, я сама из Тулы, а я посмотрела, что в среднем по Туле менеджер а, среднего звена, да, а, координатор получает в районе 20-25 тысяч. Да, и если я принимаю решение, что у меня сотрудник, который будет заниматься этим проектом, идет на полную ставку, то, соответственно, я устанавливаю ему зарплату 20 тысяч рублей да, с учетом всех налогов, представляю то количество месяцев, на которые у меня рассчитан проект, и автоматически считается общая стоимость финансирования. здесь у меня средств нет, и вот здесь очень важно, на что хочу обратить внимание, что многие фонды требуют, чтобы мы писали, а какая занятость в проекте. То есть в данной ситуации у меня будет стопроцентная занятость. Да? А поэтому обоснование, почему здесь стоит именно такая цена. А если же мы говорим, что это будут дополнительные обязанности, у человека, то тогда мы начинаем рассчитывать уже, исходя из того количества часов, сколько приблизительно человек будет тратить на то или иное, на этот проект. Например, мы в течение месяца должны провести две встречи да, с женщинами или с нашими партнерами. Приблизительно мы подсчитываем, что это занимает где-то ну, 40 часов в неделю, да, не по дням, а именно по количеству часов. Если средняя заработная плата по моему региону идет 20 тысяч, да, то одна неделя будет составлять 5 тысяч рублей. Да? Вот такую сумму я как раз уставляю, выставляю в качестве заработной платы. И тогда в занятости проекта я могу написать, что это будет занимать у человека там 30% процентов его времени, да, для того, чтобы обосновать, откуда взялась та или иная цифра. А, Идем дальше. Бухгалтер проекта. Извините, а... я не поняла. Да, давайте. Я не поняла. Значит, у нас 5 тысяч, у нас две встречи в месяц, это 40 часов на две встречи в месяц? Да, это на две встречи в месяц, то есть мы за организацию двух встреч в месяц, оплачиваем пять тысяч рублей. А, ну это не полное это занятие. Я поняла, только как, как посчитали, я не поняла. Это, да, как это бы вы произвольно ну, взяли. Решили, да, что я вот... взяла произвольно. То есть, например, если у меня средняя по региону зарплата за полную занятость двадцать тысяч, то за одну неделю, это вот 40 часов, да, то есть неделя, не неделя как неделя, а как именно количество часов, то 20 тысяч я делю на 4 недели, у меня получается вот это 5 тысяч. Это приблизительный расчет, просто чтобы понимать, насколько вы завышаете цену, или это реальные цены, да, класс, ну, за, за, за две встречи это реальная цена получается, да, да за подготовку да. и проведение двух встреч это реальная цена. Да, это получается реальная цена. 5 тысяч мы умножаем на 6 месяцев. Нет, вот дальше нас... все понятно. Да. Угу. отлично, идем дальше. Бухгалтер проекта. А, обязательно в любой проект надо закладывать бухгалтеры, потому что все равно, какой бы ни был грант, обязательно бухгалтерские вопросы будут. И платежки, и начисления зарплаты, и платежи. И поэтому очень важно определенный процент заложить. Но иногда очень часто а, мы сталкивались с этим, что многие организации пытаются за счет одного гранта закрыть зарплату, ну, компенсировать зарплату бухгалтера, который ведет еще несколько проектов. Вот многие фонды говорят о том, что а, тут важно показывать, вот видите, я написала, занятость в проекте 20%, да, и тут очень важно показывать, что стоя зарплату у бухгалтера будет идти только для этого проекта, то есть это составная часть, да, его большой зарплаты. И кроме того, мы говорим о том, что у нас есть софинансирование на это, да, то есть это одна из статей, которую всегда можно показать и софинансирование, потому что вы все равно своему, зар... ну, который работает в общении, он все равно получает да. с того или иного фонда оплату. Алло. Да, и это может быть прекрасной статьей для софинансирования. Таким образом, <coughs> уже запрашиваемую сумму, которую мы просим у фонда она уменьшается да, и становится. То есть, еще раз повторюсь, это приблизительные цифры, а, просто для того, чтобы показать механизм, а, как рассчитывается оплата труда. того у нас появляется сумма административных расходов, и она автоматически да, идет в общий сводный бюджет. А, следующая статья — это приглашенные специалисты. Очень часто в рамках нашей деятельности нам не нужны люди, которые постоянно да, на, находятся в проекте, а у нас есть приглашенные специалисты. И, как правило, приглашенные специалисты, оплата у них идет почасовая. Да, точно так же я посмотрела, что по Туле, там час работы психолога, да, квалифицированного, да, можно так сказать, это 700 рублей час. Да, то есть я выставляю эту стоимость, количество часов рассчитывают на, например, там, на две встречи, мне надо, что вот он там по три часа плюс консультации, ну, предположим, да, выставляю здесь вот проект у меня идет на 6 месяцев, и у меня получается общая стоимость, да, сфинансирование, мы здесь не, ну, У нас нет возможности дополнительных денег на специалиста, да, он нужен именно в рамках этого проекта, и поэтому у нас здесь остается полностью запрашиваемая сумма. Точно так же мы специально оставили несколько ячеек для вашего удобства, то есть вы сможете сюда добавлять своих специалистов, которые вы считаете, это могут быть юристы, логопеды, да, там, фотограф, если, например, нужен <coughs> как приглашенный специалист для каких-то фотосессий, да? и здесь как раз вы сможете спокойно просчитать ваши затраты на приглашенных специалистов. И ä, после того, как мы, и вот очень важно здесь тоже писать комментарии, да, то есть лишний раз повторить, что будет делать психолог, да, что психолог будет там проводить группы поддержки для женщин, оказывать консультации. А лишний раз это не помешает, потому что, еще раз повторюсь, что, наверное, бюджет — это одна из, один из разделов, который которые грантодатели смотрят не один раз, а смотрят несколько раз после того, как у них есть понимание, о чем проект. Да, поэтому лишние комментарии здесь они всегда... Будут очень полезны и покажут открытость и прозрачность ваших расходов. После того, как мы закончили, мы обращаем внимание тоже на очень важную вещь. Да? Какое у нас идет соотношение по зарплатам, то есть просто мы такой делаем небольшой анализ о том, какой процент у нас занимает оплата сотрудников. Да, мы про это тоже чуть-чуть попозже поговорим. А Какие-то вопросы по оплате труда есть или мы идем дальше? Да, вопрос у меня. Да, Значит, вот мы берем, допустим, заработная плата в месяц тысяч рублей. Это уже со всеми с выплатами из 13 да. зарплаты и с социальными выплатами со всеми. Да, мы, Марина, спасибо за вопрос. Так как мы понимаем, что опыт у всех разных, мы здесь сейчас не стали. Акцентировать по поводу налогов. Дело в том, что в разных фондах есть разные требования. В некоторых фондах требуют поставить итоговую сумму, которая считает уже все налоги, да, то есть это как бы официальные затраты на заработную плату. А в некоторых фондах выводится отдельная строка под оплатой труда и пишется налоги, да, и там вы отдельно уже прописываете сумму по налогам. То есть эту статью разбивают да, на несколько Но частей. Я поняла, просто вот эти пять тысяч, это где-то значит максимум, что человек на руки получает 3 тысячи с этого. Да, около трех тысяч. Да. Если брать российский, то 13% подоходные и 20% налоги. Но насколько я знаю, что в Украине это гораздо больше суммы, да, и в Беларуси тоже это достаточно ну, другие налоги, там более 50%. Ну, Плюс-минус, да, то есть достаточно высокая. Но, э, тем не менее, мы работаем все официально, и все фонды работают официально, и поэтому говорят о том, что налоги все должны платить. Вот, поэтому, да, это сумма 5000-3000 на руки. Но еще раз повторюсь, это приблизительный бюджет, да, для того просто, чтобы показать, как механизм, как делается бюджет. Ну что, идем дальше. Да? А следующая статья расходов тоже очень важная, это офисные расходы. Да, как правило, она в себя включает несколько позиций. А это аренда помещений, констовары, картриджи, услуги банка. А что очень важно по аренде помещений? Очень часто фонды в своих рекомендациях пишут, что они готовы оплатить аренду помещения, но эта сумма должна составлять не более 20% от общей стоимости аренды. Да, то есть если еврейская община за ту или иную комнату платит, например, там 20 тысяч рублей, да, то мы не можем полностью поставить этот расход да, для поддержки организации в проект потому что они говорят о том, и это логично, что этим помещением пользуются не только участники данного проекта, но и другие участники да, других проектов и деятельности общины. Поэтому вот этот процент, 20%, это оптимальная цена да, участия нашего проекта, в аренде помещений. Да, мы здесь говорим про аренду помещений, которые на, на протяжении всего месяца да, мы снимаем или мы снимаем под какие-то мероприятия, но она достаточно постоянная, поэтому мы закладываем ее э, ежемесячно в течение периода, когда действует проект. А на самом деле аренда помещений — это тоже... Так как мы находимся все в еврейских общинах, да, и уже у них и так есть аренда помещения, то, в принципе, аренда помещения может быть софинансированием. Цифры для софинансирования тоже достаточно показательные, да, что мы вкладываем тоже свои средства. А следующая статья — это канцтовары. А здесь очень часто нам говорят о том, что э, констовары — это достаточно общее понятие. И тут очень важно всегда в комментариях все-таки написать расшифровку. Да, не нужно детализация, что это будет там 10 ручек или там 10 карандашей, но основные статьи, что это будет бумага, флеш-карта, ручки, желательно приписать, чтобы грантодатель понимал, какие именно констовары, на что вы... Закладываете. А, то же самое касается картридж. Это, наверное, такая универсальная статья, то есть в рамках проекта мы всегда печатаем достаточно много документов, много отчетов, да, и финансовых, и а описательных, и раздаточные материалы. И поэтому мы можем спокойно заложить стоимость картриджа, да, если нам мы понимаем, что у нас будут отчетные документы. И в зависимости от того, какой у нас принтер, мы здесь можем закладывать тут или иной картридж. Это может быть как за счет собственных средств, так и за счет софинансирования. Точно так же эта сумма, если картридж, например, мы понимаем, что он дорогой, мы можем частично поставить его и на софинансирование. да? И тогда 5000 мы запрашиваем, 5000 у нас идет как софинансирование. А такие варианты тут как раз позволяют нам оценить, какие возможности у нас есть и на что мы можем запрашивать. А следующая позиция это услуги банка. А для чего важно тоже ее поставить? Очень часто мы сталкивались с тем, что выигрываются гранты, да, а точно так же бухгалтер вынужден делать платежки, да, там небольшие деньги, но тем не менее они тоже важны. Поэтому обычно мы приблизительно прикидываем, там, сколько у нас будет платежи, какие будут платежи, да, берем, например, 20% от обслуживания счета и здесь выставляем, так, и здесь выставляем сумму да, на 6 месяцев, которая ежемесячно тут софинансирование может быть, может не быть, но точно так же мы будем запрашивать у фонда. А, таким образом, или у, у того грантооператора, оператора который мы будем подавать, таким образом, на самом деле, общие расходы могут еще включать а, те позиции, которые в рамках вашей деятельности вы можете для себя запрашивать. Да, но стандартный, еще раз повторюсь, мы все-таки старались сделать универсальный, да, универсальную таблицу для того, чтобы и вывести те основные статьи, которые встречаются практически во всех грантах и во многих заявках. О офисным расходам есть какие-то вопросы? Опять вопрос. Значит, вопрос. Я работала только с одним фондом голландским, и у них там все уже расписано, как бы все, что мы можем попросить. Вот, ничего да. самим не надо выдумывать. Иногда у них там есть строчка, там что-то, ну, то, что дополнительно, не, еще не вошло. Mm -hmm. Да, в, в, в других грантах то же самое в заявках, или надо самим расписывать это mm -hmm. все? Смотрите, на самом деле, ну приведу несколько примеров. Да, Голландский фонд высылает конкретную смету. Например, мы подавали грант президентский. Да, там тоже уже есть определенные статьи, то есть есть базовые статьи, и вы уже сами делаете наполнение. То есть там, например, написано офисные расходы. А что вы хотите включить в офисные расходы, это уже ваше пожелания, да, и вы уже сами пишете аренду помещения, констовары, картридж, да. Ну, понятно, но статьи, как бы, опции эти все есть. Да, ну, бывает, что есть, бывает, что нету. Бывает, что есть только э, базовые, основные, там, оплата труда, офисные расходы, оборудование, а наполнение все вы делаете полностью с нуля. Uh -huh. Такие тоже гранты есть. Ну небольшой процент, но всегда есть рекомендации, что вы какие затраты вы можете включить в грант, да, какие статьи они принимают, а какие статьи нет. Вот, вот мы расходим, это те стандартные, которые можно использовать. Спасибо. А идем дальше. Покупка оборудования. А, здесь а, хочу обратить на два момента. Первое, что нужно делать обязательно, для того, чтобы ваша заявка была прозрачной и а, к ней было меньше вопросов, а, например, мы хотим купить планшет. Да, он нам нужен для организации там, Zoom звонков, да, например, для выхода к пожилым людям там, и обучения их чему-либо. Да, то есть это такой рабочий инструмент для реализации проекта. А мы ставим стоимость единицы, да, пишем ее количество, и обязательно в комментарии мы должны дать обоснование цены. Как это делается? Достаточно просто. Мы заходим на сайт, например, там ДНС любого магазина компьютерной техники, выбираем ту модель, которая нам нужна, и просто вот сюда даем ссылку на эту модель. Понятно, что когда мы выигрываем грант, мы всегда можем поменять эту модель и так далее, да, у нас нет такого жесткого, да, что если вот эта модель за эту сумму, то вы ну, не можете ничего другое взять, конечно, мы можем, но первоначально, когда мы показываем конкретную стоимость конкретного товара в данном магазине, оно, наоборот, показывает, что эта сумма взята, и та, ну, обоснована, это первое. И второе, грантодатель может посмотреть характеристики. да. То есть если, например, мы пишем там, компьютер за 100 тысяч, да, это будет вызывать много вопросов. Да, если это такой мощность среднего уровня, да, то это будет вызывать, естественно, меньше вопросов. И ссылка даст нам обоснование цены. И второй очень важный момент, про который многие забывают, но это очень важно с точки зрения, как показывать свой собственный вклад, какую показывать формулировку. И есть вот специально мы написали прекрасная формулировка «денежный эквивалент оборудования для, для реализации проекта». Что это такое? Когда мы работаем в том или ином проекте, мы используем и свое оборудование, свой компьютер, да, Свой принтер или там компьютер, который есть в общении, с которого точно так же на котором вы работаете. Все это можно оценить. Но мы понимаем, что новый компьютер стоит, например, хороший около 35 тысяч. У нас компьютер, который уже там больше трех лет, естественно, есть амортизация, поэтому стоимость я ставлю ну, чуть ниже рыночной. Да, например, 25 тысяч, количество два. Вот у меня получается общая стоимость, и это все идет в софинансирование. За счет этого мы показываем свой собственный вклад. И очень важно в комментариях написать, что для проекта будет использовано следующее оборудование. Два компьютера, принтер, экран, проектор. Да? И все это оценить для того, чтобы у нас была сумма для софинансирования. Ну, еще раз повторюсь, очень часто в рамках проекта мы тоже используем оборудование свою и общину. И тут важно очень его точно также показывать. А в результате у нас получается общая стоимость, стоимость софинансирования, запрашиваемая сумма и обязательно комментарии в каждой статье. А, Марин, сразу отвечу, вот как раз в фонде президентского гранта а, очень важно, когда пишешься финансирование, именно такая формулировка, денежный эквивалент оборудования для реализации проекта. Но и в других грантах мы тоже это использовали, и это всегда очень поддерживает и показывает, что мы тоже вкладываем свои деньги в реализацию этого проекта. Тогда еще вопрос по аренде. По аренде почему-то мы так не пишем. Мы просто показываем вот где там у нас было вот по аренде. Вот аренду. Мы просто показываем общий процент от стоимости. Если же мы То пишем. Мы свою, аренду, свою сумму не пишем, сколько у нас. А дело в том, что смотрите, какая история. Мы можем написать аренду за счет собственных средств. Но это все равно будет 20% от общей стоимости всего помещения. То есть если в этом помещении находитесь не только вы, да, а еще приходят, то есть мы там находимся только понедельник, например, и четверг, а это помещение используется еще другими программами, то общую стоимость увеличивать аренды мы здесь не можем. А, то есть тот имеется в виду 20% на этот проект, а откуда мы ее берем, или сами даем, или запрашиваем, это не важно. Не, она не должна имеет, быть значит... 20%, все, я да, да, она должна быть 20% и тоже очень хорошо показывать софинансирование. Да, и, Допустим, 12 многие... там, 12 там мы можем так да, расписать. Да, можно так расписать, сказать, что вот мы складываем свое именно в эту комнату, и вот 12 мы у вас, пожалуйста, запрашиваем. То есть это общая сумма 20%, а как мы ее добираем? Да, это не, это не имеет значения. Да. Просто мы обычно, а. мы обычно, наоборот, стараемся показать, что аренду мы оплачиваем, мы а на нее не просим. Вот это, ну, это... это, как сказать, это хороший признак или наоборот надо просить на это? Я думаю, что определенный процент, все-таки какую-то сумму надо просить на аренду, но это все точно так же зависит от фондов. Например, ну, так как мы, я сама в России, например, российский еврейский конгресс при, под, при приеме заявок говорит о том, что еврейские общины должны быть заинтересованы в проектах. Поэтому аренда помещений, это идет как суфинансирование, что на это денег они, они ну, как бы не очень хотят давать, а лучше бы они дадут на проведение мероприятий, да, на приглашенных Ну То есть надо рассматривать каждого грантодателя. Да, да их, требования, требования, их, угу. их требования, их пожелания, потому что у каждого грантодателя они свои, но тем не менее базовые вещи, они все равно у всех достаточно одинаковые. А, идем дальше. Значит, с оборудованием мы закончили, обратили внимание, что мы должны обязательно показать свой, свой вклад, да, за счет денежного эквивалента того оборудования, которое мы используем для проекта. И это нам дает возможность увеличивать софинансирование. А, как вы знаете, что... Любой проект всегда точно так же оценивается, сколько денег вкладываем мы сами. И обычно считается, что если софинансирование меньше 20%, 20% то проект ну, вызывает вопросы. Да? Желательно, чтобы все-таки софинансирование было как минимум 50% плюс-минус, да? чтобы показать актуальность и важность данного проекта. А следующая статья — это расходы на проведение мероприятий. А что сюда может входить? Здесь, например, что мы хотим провести круглый стол, да, и у нас в центре нет возможности площадей для того, чтобы это провести, и тогда мы выходим в город да, и арендуем в любом месте аренду помещения. Вот сюда расходы на проведение мероприятий аренды имеется в виду разовая. Да? Поэтому статьи, по которым мы здесь это считаем, они будут исходить от стоимости единицы и их количества. То есть, например, нам нужна аренда помещения для проведения круглого стола. А точно так же мы созвонились, например, там, с бизнес-центром или с каким-либо ДК, уточнили, сколько у них стоит аренда, да, там полторы тысячи час и так далее, поставили стоимость за единицу, именно всей аренды написали количество, а в комментариях написали, что круглый стол будет, например, проходить два часа, стоимость часа полторы тысячи. Тогда э, не будет вызывать вопрос, почему именно три тысячи, да, откуда берется эта сумма? Мы в комментариях это расшифровали что полторы тысячи час на два часа для нашего круглого стола. А, следующая статья — это кофе-брейк. Да? А, тоже эта статья периодически вызывает много споров, да, как правильно это обосновать и сделать. А в последнее время многие эксперты говорят о том, что сейчас очень много компаний, которые занимаются организацией, кофе-брейков на различных мероприятиях, да, и вы можете запросить у них коммерческое предложение, и приложив это коммерческое предложение, у вас будет обоснование цены, почему это будет стоить ту, ну, ту или иную сумму. Да, например, мы говорим, что на одного человека стоимость единицы — это 20 рублей, да, и у нас количество 50 человек и общая стоимость кофе-брейка составит 1000 рублей. Да, и если, например, мы решили, что мы не привлекаем никакую компанию, а сделаем это сами, то в принципе в комментариях можно написать, что кофе-брейк будет организован собственными силами, да, что будет включать там чай, кофе и кондитерские изделия. Этого достаточно, чтобы ну, показать, что он будет включать? То есть расписывать, например, сколько там грамм масла и так далее, да, там хлеба или там ложек с сахаром мы используем. Тут совсем не обязательно. Главное показать, на какое количество это людей и сколько будет стоить единица на одного человека. А следующая статья, мы специально ее выделили, это услуги сторонних организаций. Очень часто в рамках наших деятельностей, как единоразовых мероприятий, так и мероприятий, которые идут на протяжении проекта, нам нужны услуги сторонних организаций. Например, изготовить ролик да, по той или иной тематике, потому что сами по той или иной причине мы не можем этого сделать. Например, нам нужно оформить шарами для фестиваля, зал, да? а пригласить фотографа или видеооператора. Здесь у нас есть вариант, либо если это будет как организация, например, фотограф, у него свое ИП, да? тогда мы можем это написать как услуги сторонних организаций. Если, если же мы заключаем с фотографом договор напрямую, договор оказания услуг то фотограф у нас пойдет в приглашенных специалистов так как физическое лицо но очень часто при проведении крупных мероприятий обычно находятся организации которые помогают и они являются и по и с ними можно заключать договора и они выполняют и иные работы да? поэтому услуги сторонних организаций тоже важная статья которые можно будет в комментариях точно так же расписать и дать перечень тех услуг, которых мы отдаем на услуги сторонних организаций. Еще очень важный момент опять про суфинансирование и про наших волонтеров. Когда мы организуем то или иное мероприятие, мы обязательно привлекаем волонтеров, да, наших женщин или подростков или студентов. В любом случае это волонтеры. И э, в любом гранте мы можем вывести такую позицию, как денежный эквивалент труда волонтера для проведения мероприятий. Как он будет, э, как он рассчитывается, да, если это волонтеры. А тем не менее многие фонды говорят о том, что мы понимаем, что это тоже труд, да, это тоже ваш вклад. В реализацию проекта. Ну, например, по Туле при подаче грантов есть такое, принято именно такая стоимость 150 рублей в час. Да? Дальше мы говорим, что а, наш волонтер один тратит 20 часов, на, например, на, он а, там... Должен обзвонить, например, там, людей пригласить на праздник, подготовить материалы, там, съездить в магазин, закупиться. Да? И в среднем это у него занимает 20 часов. Да? Дальше у меня таких людей, кто мне помогает, это 5 человек. да? И уже понятно, как получается 15 тысяч, то есть 150 я умножаю на 20 и на 5 человек. Общая стоимость у меня получается 15 тысяч, и, конечно, автоматически эта статья идет только в софинансирование. В запрашиваемую сумму данная статья подойти не может, потому что это труд волонтера, да, который не может быть официально оплачен. Но как софинансирование и денежный эквивалент, многие фонды и грантодатели как раз поддерживают и говорят, пишите вклад волонтеров тоже, для них это очень важно. Да, что проект будут, будет, к проекту будут привлекаться волонтеры. А, таким образом, мы можем добавлять еще те статьи, которые нам необходимы да, для проведения мероприятий. В зависимости от проекта они могут быть достаточно разные. И а, в результате у нас получается общая стоимость проекта, а, сумма софинансирования и запрашиваемая сумма. А, забегая вперед... Да, у вас в рамках женского, вашего обучения, женского еврейского лидерства, будет возможность тоже подать небольшие гранты, да, и суммы, я думаю, Елена в конце как раз в ближайшее время будут озвучены, и как раз если у вас небольшие гранты, то вы можете использовать, например, только расходы на проведение мероприятий да, и какие-то небольшие статьи, с других основных статей. То есть это как раз достаточно понятная, простая статья, что вам нужно для того, чтобы организовать то или иное мероприятие. Какие-то вопросы есть по проведению мероприятий? Да, есть. Да, Молодец, значит, Марина. Ну, потому что уже, как потому бы более конкретно, есть. когда пишут балды и попадаешь, это одно дело, лучше писать же не от балды. Значит, вот да. кофе-брейк, вот эти 20 рублей стоимость единицы, это вы как-то посчитали или вот откуда вы взяли ну, это, наверное, больше по опыту, ну, в среднем, то есть, если у нас кофе-брейк включает в себя чай, кофе и кондитерские изделия, mm -hmm. то в среднем там пакетик чая, ну, если так прям считать. Ну, чтобы воспользоваться да, там... вашим опытом, чтобы не высчитывать вот эту ерунду. Ну, да, в принципе, от 20, от 20 до 45 рублей в uh -huh. России это нормальная цена mm -hmm. для кофе-брейка на человека. Так. То есть это можно, да, использовать. Ну, в Украине, в Беларуси, я думаю, что есть свои расценки для mm -hmm. того, чтобы, ну, это точно так же легко высчитать, да, сколько нужно там Нет, кофе, дальше чай. Все, дальше, дальше все понятно. Все, спасибо. Да. Да. Я извиняюсь, хочу сказать, но с другой стороны, Марин, может, стоит один раз посидеть и высчитать, зато в следующие разы у вас, для следующих грантов у вас уже будет цифра. Лен, ну зачем изобретать велосипед, когда вот есть люди, которые уже для нас это сделали? Я думаю, что Я это понимаю. зависит, наверное, если Или это кейтеринг какой-нибудь. Это зависит какой от города. Если это кейтеринг, либо сами там, знаете, какие печенья закупаете и какой да. чай. То есть это от этого зависит. Девочки, это вот именно все да. плюс-минус, поэтому вот есть да, вот -минус базовая цифра от, от, 27... от 20 до 45, отлично. Mm -hmm, да, все, можно все вполне понятно. закладывать на кофе, на, вот именно на кофе-брейк для mm -hmm. определенного количества людей. А, идем дальше. Полиграфические расходы наверное, одна, вот если, например, я помню, мы давали заявку там, лет пять назад, и полиграфические расходы тогда было очень трудно посчитать, да, но сейчас, благодаря информационным технологиям, у многих типографий, уже есть калькуляторы, я вам сейчас один из них продемонстрирую. То есть, что включает полиграфические расходы? Да? ну Достаточно понятно. Это изготовление флайеров, это изготовление сувенирной, промо-продукции, распечатка различных материалов. И как здесь заполняется? Обычно есть стоимость за единицу, есть количество, да? получается общая стоимость и запрашиваемая сумма. Вот в комментарии обязательно надо написать, а по какому, как вы это считали. И вот хочу вам показать интересную программу, их сейчас очень много, практически в каждой типографии они уже есть. Есть такой калькулятор расчета полиграфической продукции. Вот, ну, выбрала московскую организацию, когда подбирала, на самом деле их тысячи, можно выбирать в вашем городе конкретные организации. Например, мне нужно изготовить визитки, да, и показать обоснование цены. Я выбираю визитки, да, выбираю цветность, ну, это такие, знаете, базовые вещи, то есть 4 плюс 4, это значит, что с двух сторон полноцвет. Если же мне надо полноцвет только с одной стороны, это будет 4 плюс 0. Ну, достаточно тут все просто. А выбираю плотность бумаги и выбираю тираж, что мне нужно 100 визиток, предположим. Нажимаю рассчитать. И он мне автоматически показывает, что если это там, оперативная цена будет такая, то обычная цена будет такая-то. Да? А вот так рассчитав, сохранив эту ссылку, и добавив ее в бюджет, у вас будет обоснование, почему это стоит так или иначе. Это первый вариант. Второй вариант. Вы можете обратиться в типографию, сделать запрос, и они вам, например, что вам нужен тираж там, 10 тысяч листовок, да, и они вам делают коммерческое предложение, высылают вам, и вы точно так же его прикрепляете. Но, как показывает практика, к сожалению, вот эти все коммерческие предложения, запросы занимают достаточно много времени. И э, многие говорят о том, что вот такие калькуляторы имеют право быть, да, они точно так же, ну, плюс-минус, да, там разница 730 или потом это будет стоить там 800-900 рублей, не принципиально, но порядок цен, он очень четко и грамотно покажет, что мы не завышаем цену, на полиграфию, да, что эти услуги стоят именно столько. А, точно так же есть калькуляторы по сувенирной продукции, по по футболкам, по, а, по любой а, промо-продукции. И вот здесь в комментариях очень важно показать этот расчет, да, сделать на него ссылку и а, написать обоснование, например, что там эта продукция будет распространяться там-то, там-то. В принципе, мы это все прописываем и в, самом, в, самом, в самой заявке, но здесь, если мы это сделаем в комментариях, да, это будет нам тоже достаточно большой плюс, для чего мы делаем эту печатную продукцию. А Какие-то вопросы по полиграфическим расходам? Нету, да? А что у нас получается в результате? В результате а, в этой таблице у нас автоматически, когда мы заполнили все статьи да, по статейного бюджета, а, у нас а, автоматически посчиталась стоимость, общая стоимость проекта, а, сумму, которую мы вкладываем сами со финансирования. А, еще раз скажу такую вещь, что но практически есть фонды, которые требуют подтверждения софинансирования, но 90% фондов подтверждения софинансирования не требуют. Да, то есть это, они просто смотрят, когда смотрят бюджет, они смотрят обоснование, да, насколько это реальные суммы, поэтому вот здесь при софинансировании я несколько раз обращал внимание на определенные вещи, которые нужно соблюдать. Вот, то есть при как бы, отчитываться финансово после финансирования ну, практически сейчас никто не требует. Ну, может быть, единицы каких-то фондов. И у нас получается запрашиваемая сумма, которую мы будем просить у фонда. Вот она, например, в данной ситуации составляет 102 200 рублей. А затем мы переходим на основную вкладку нашего бюджета. И здесь он сюда уже сводит просто и наши итоговые цифры, да, например, что аренда за год у нас составит 24 тысячи, что это будет за счет собственных, да, то есть тут уже а, базовые цифры, которые будут сводиться в единую таблицу, и вот у нас полностью у нас совпали все цифры, то есть грантодатель может посмотреть как итоговую сводную таблицу, так и если у него возникают вопросы, зайти в статье на бюджет и посмотреть обоснование той или иной статьи. А, кроме того, а, я очень часто, когда начинаю делать бюджет, да, я сама для себя захожу в по и просто, знаете, вот как бизнес-планирование, да, начинаю просто просчитывать, а сколько вот реально, пока у меня нет этих денег грантов, вот сколько реально мне нужно денег для того, чтобы этот проект существовал. И как раз, когда я вбила все цифры, у меня уже появляется понимание, сколько денег мне нужно найти для реализации того или иного проекта. А, и еще одну важную вещь, на которую хочу обратить внимание, а специально в основном бюджете мы вывели вот такой столбец, называется процент от бюджета. А для чего это сделано? У многих фондов, есть требования, что, например, оплата труда должна составлять не более 35% от стоимости проекта. И когда я ввела все цифры, программа автоматически мне посчитала, что вот при таких зарплатах да, и при стоимости проекта 200 тысяч я по этому критерию подхожу. Если же, например, я увеличила, вот здесь поставила а, 10 тысяч зарплату, да, и вышла сюда, то видите, я уже не прохожу по этому критерию. То есть все в моих руках, я могу либо увеличить стоимость проекта, да, чтобы у меня этот процент стал меньше, либо уменьшать. То есть тут уже а, вам будет возможность посмотреть, как скорректировать бюджет в ту или иную сторону, да, в зависимости от того, что мы хотим получить. А, точно так же вот, офисные расходы в вот, аренду у нас там должны быть не более 20%. А в нашей ситуации у нас все офисные расходы составили всего лишь 8% от стоимости всего проекта. Да, мы обычно берем вот этот процент от суммы запрашиваемой, не от общей стоимости проекта, а именно от той суммы, которую мы просим у грантодателя. Это очень важно. Да, потому что если мы будем от общей стоимости, то цифры, соответственно, будут гораздо больше, и мы не проходим. Именно от запрашиваемой суммы. Дальше оборудование у нас занимает 11%, да, от стоимости расхода на проведение мероприятий 7,5, и 5, да? То есть вот здесь у нас а, получается как раз по процентам, а, какая статья расхода нужна. Очень часто фонды это не требуют, но для удобства... Вам. Мы специально это вывели, чтобы вы могли контролировать и уже корректировать ту или иную информацию. А какие есть вопросы? Леночка, Ты я хочу вот добавить, эту... что для участниц Беларуси uh -huh. На, да, вы, и... При составлении общего бюджета вы всегда должны учитывать, что если вы запрашиваете средства из-за границы, то есть не в белорусских рублях, нужно добавлять 16% на растаможку денег. Это те, тот процент, который государство забирает с любой суммы, которая приходит из-за границы на некоммерческую деятельность. Как правило, это должен быть, да. должно быть за счет вклада собственных средств, средств организации, потому что фонды не покрывают, как правило, этот налог. Да, ну, я думаю, что это как раз базовая таблица, вы всегда можете здесь добавить еще одну статью, например, с таможем, да, там... Лен, есть какие-то еще вопросы? Да, Чаще. у меня вопрос. вопрос. У -у -у. Вопросов у меня вопрос. письменных нет. Да, на удивление. Ну, да. Марина, слушаем, да. Значит, вот там приглашенные специалисты, они вообще никак в процентах не просчитаны. Это не обязательно? У -у -у. Это, как бы... это Это для нас вот это? Для нас важна только зарплата административная? А, что значит для нас? Что вы имеете ну, Вот, давайте вернемся. Вот Где зарплата Приглашенные специалисты, вот по ним не стоит процент. Приглашенные специалисты, вот э, как раз, да, я вывела для чего. Обычно считается, что оплата труда это все-таки больше административные расходы и административные расходы по проекту не должны превышать 35 процентов. Приглашенные специалисты ⁇ это уже больше деятельность организации, ну, деятельность проекта. Я поняла, то есть да. это не важно считать этот процент уже. Нам важен процент аренды и процент административных расходов. Остальные ⁇ это да. для себя. Да, это для себя. Но а, бывают истории фондов, когда они говорят, что независимо приглашенного специалиста, административные сотрудники... Что у вас оплата труда по проекту не должна превышать 35% от стоимости проекта. Тогда уже в данной ситуации вам нужно будет подгонять итоговую оплату труда и приглашенных, то есть как бы физических лиц, да, те люди, которые получают деньги, их стоимость не должна будет превышать, оплата не должна превышать 35%. Бывает Понятно. и такое. То есть надо Но, внимательно читать условия да, грантодателя. Да, надо очень внимательно. Обычно, когда какой-либо грант объявляется, какой-либо конкурс, обязательно всегда, ну во всяком случае мы еще не сталкивались по-другому, да. либо есть уже утвержденная смета, которую вы сами заполняете, пишите комментарии, то есть есть уже конкретные позиции. Если же позиции общие, то всегда есть рекомендации что там оплата труда это столько-то процентов, она может включать этого человека, может этого и так далее, ну вернее не человека, а позиции какие, да? то есть всегда есть обязательно рекомендации по каждой статье. Еще Знаешь, один что, момент. Я потом можно сказать, что вообще грантодатели, они, э, грантодатели еще любят общаться вообще, да? можно им задавать вопросы, они открыты к общению. Угу. И вот. я хочу подчеркнуть еще вот, что эта таблица, она рабочая, мы ее вам скинем, да, и вы будете вносить свои данные, и таблица будет, соответственно, меняться. То есть это Excel's рабочая таблица. Да. и ну, что, Елена, а... за это. Да, и а... подводя итоги, да, тут, ну, еще раз хочется сказать, что а, на самом деле... А... Это не так сложно, как это может показаться, много цифр, да, uh -huh. но а, если есть определенная а, логика в том, что мы делаем в бюджете и какие цифры мы показываем в бюджете, да, то все здесь достаточно логично связано. И а, еще последнее, о чем хочу сказать, вот о чем в прошлый раз говорила... Евгения Абрамна когда рассказывала да, про проекты, о том, что бюджет должен быть очень тесно связан с календарным планом и с описанием проекта. Что если у нас в календарном плане заявлено, что мы проводим круглый стол для 100 человек, да, то в бюджете эта сумма тоже должна составлять именно 100 человека. 100 человек очень часто, ну, бывает, что в календарном плане пишут 100 человек, а здесь там раз решили, а может у нас будет 150, да, и uh -huh. ставить сюда цифру 150, то есть, естественно, это сразу и говорит о том, что не соответствие бюджета, да, если у нас, например, в календарном плане не заявлен круглый стол, да, а в бюджете он есть, это тоже будет вызывать вопросы, поэтому очень важно, когда мы смотрим календарный план, мы выбираем те статьи, те затраты, которые нам нужны, и добавляем его в наш бюджет. Таким образом, у нас будет полное соответствие календарного, календарного плана и бюджета, ну и, соответственно, и всего проекта. Я хочу еще добавить, что есть фонды, часто очень это еврейские фонды, которые просят отдельно показывать участие самих участников проекта. Например, если вы подаете заявку, и в проекте у вас написан «семинар», то кроме графы значит, софинансирования организации вы еще указываете собственный вклад участников. И в этом собственном вкладе участников вы показываете то, за что они будут платить деньги. Или это может быть оплата транспортных расходов, там, дороги на семинар, или это оплата за участие в семинаре и так далее. Но если э, есть требование фонда о том, что вклад участников – это отдельная э, та, графа, значит, это, это отдельный столбик в таблице. И когда вы берете любое мероприятие, вы рас, раскладываете все затраты под микроскопом. То есть все составляющие, даже если вы не запрашиваете деньги у фонда, вы их указываете mm -hmm. в общем бюджете, то, про что Лена, Лена говорила, но ставите это как собственный вклад. Судьба. Если, например, у вас, условно говоря, денег на проект ноль своих, но у вас уже есть принтер, уже есть бумага, уже есть помещение, уже есть человек, который волонтер, и он хороший специалист, то вы можете его показать как, условно, средняя зарплата по, <laughs> за услугу, как ваш вклад, но человек при этом делает это все бесплатно. Да, есть формулировка, это денежный эквивалент, да, то есть это такая универсальная формулировка для показа для того, чтобы показать наш собственный вклад. Не все, не все европейские фонды понимают, принимают Нет. именно такое, как денежный эквивалент. Это просто Возможно. идет высчитывание в деньгах и ставится как софинансирование. Не будут проверяться как бы, затраты в, в чеках. Это. А, да, еще один момент. В основном все расходы оплачиваются без налого. Поэтому, когда вы пишете транспортные расходы или еще что-то, вы должны учитывать, что если вы оплачиваете по безналу, то сумма может быть выше той, к которой вы привыкли обычно. То есть, если вы идете в магазин покупать то же самое печенье, оно будет стоить не столько же, сколько вы покупаете за наличный расчет, а по безналу это будет плюс некий процент налога релевантный вашей стране. Можно да, я тоже ну добавлю и... раз, ну давай, Нет, сначала. Лен, Ты... Лен, давай, заканим, раз Ира заговорила, да, что вообще э, особенности отчетности бухгалтерской в каждой стране специфические. Поэтому мы сейчас здесь особо-то и не затрагивали этот момент, когда уже мы будем работать непосредственно над проектами, да, над бюджетом, мы будем обговаривать это с участницами каждой страны отдельно. Можно понятно, я еще добавлю, значит. Он особенный для каждой страны и для каждого фонда, и для да. каждого проекта. О, понятно. Это мы уже сказали, что фонды свои требования, но что... Мы, я сейчас говорю о наших внутренних, да, о нашем внутреннем конкурсе мини-проектов, когда будут отчитываться, в общем-то, перед организацией проекта Кешер. Но при этом отчетность, она действительно разная для вот каждой страны. Угу. Угу. И да и, да, да, давай, чтобы, давай. да, и чтобы уже закончить, еще один важный момент, на котором хотела акцентировать, да, какие а, самые такие распространенные ошибки которые существуют в написании грантов. Значит, это отсутствие комментариев по сказанным расходам. Да? То, что я вам показывала, что по каждой статье обязательно, пусть небольшой, но дать комментарий. Да? Что это? Там, процент занятости, процент аренды, там, расчет типа фолиграфии и так далее. То есть это должен быть комментарий. Еще один важный момент, эта сумма взята на примере президентских грантов, что всегда, когда вы сделали проект, вы сами для себя проверьте соотношение с заявленными результатами и масштабом проекта. То есть, если у нас стоимость проекта 500 тысяч рублей, а прошло у нас в рамках, мы пишем проект, что обучение прошло всего 20 человек, да, то стоимость затрат на одного человека получается 25 тысяч. А, ну, мы все понимаем, что это достаточно высокая стоимость и затрат на, на одного человека. И вот здесь тоже очень важно а, уметь проанализировать. да Есть фонды, которые, да, а, могут помочь а, там, более узкой целевой аудитории, например они нацелены только там, на обучение и для них эта цена подходит, но а, многие фонды, например, тот же фонд президентских грантов, они очень считают, а сколько же нас затрат, сколько стоимость для одного участника. И нам приводили пример, что да, есть замечательный проект, все прекрасно, там прописаны цели, задачи, все расписан бюджет, но когда, например, они выводят, что они запрашивают миллион рублей на 20 человек, да, и что на одного человека 50 тысяч, они говорят о том, что нет, мы там эти же деньги можем потратить на другой проект с более большим охватом, да, то есть это на самом деле это очень спорная ситуация, да, как оценивать, сколько должно быть затрат на, на одного человека, но тем не менее для себя эту цифру надо держать в голове и смотреть, насколько она, ну, реально, да, и не завышена, и благодаря этому естественно, уже корректировать бюджет в ту или иную сторону. А еще одна, это вот про что я уже говорила, несоответствие бюджета к календарному плану, да, когда в бюджете написано 100 человек, в календарном плане, там и в результатах, например, 150 человек. Вот эти вещи надо очень четко все цифры проверять. Ну, про отсутствие софинансирования уже Ирина сказала, еще раз повторюсь, что а, практически нет фондов, которые не требуют софинансирования сейчас. Все говорят о том, что когда мы подаем заявку, фонд должен понимать, что мы тоже вкладываем свои собственные деньги, средства, время и так далее. Софинансирование здесь а, очень важно. Ну и, конечно, еще от самой распространенной, это необоснованно а, высокие расходы по статьям, когда цены заведомо завышены да, и вызывают достаточно много вопросов. Вот. Я думаю, что если будут еще какие-то вопросы, да, или когда вы будете писать заявки, то, пожалуйста, обращайтесь, да, можно писать, мои контакты есть у девочки, я всегда, если нужна помощь, с удовольствием проконсультирую, помогу, расскажу. И я думаю, что эта табличка будет как раз для вас таким помощником для расчета любого проекта, как маленького, так и большого, она универсальная, и вы сможете использовать ее для себя и в дальнейшем и в будущем. Надо сохранить ее в исходном виде, а потом копировать и уже добавлять или убавлять на да, все и последующие транцевые заявки. Да, да, да, да, спасибо, да. Лена, огромное. Да. Есть еще какие-то вопросы, девочки, у вас? Тогда прежде чем закончить наш вебинар, большое спасибо всем, кто присутствовал за участие, за вопросы. И мы с вами начнем работать, уже доводить наши проекты до конца, да, прописывать их хорошо, интересно и значимо да, для грантодателей и приступать к их реализации. Что и как мы разработаем положение конкурса. Да, объявим все даты, все требования. Примерная стоимость на сегодняшний день, примерно, девочки, от 100 до 300 долларов да, на проект. Мы говорим, подчеркиваем, что это мини-проекты, это учебные проекты, но они должны быть актуальны для вас, для вашей общины, для вашего направления деятельности и так далее и тому подобное. Э, работа начинается, большая, серьезная и интересная. И даю слово для объявления Марине Константиновой, которая как раз сейчас о реализации проектов и скажет словечко. Еще раз здравствуйте, дорогие подруги. Очень важно, что мы этапно входим вот в эту тему проектирования к реализации проекта. Вот сейчас Лена дала такой замечательный инструмент для проектирования, для расчета бюджета, но у нас уже есть ряд городов и ряд активистов, которые реализовывали наши проекты и реализовывали их очень успешно. И э, у нас проекты, которые наши э, студенты, наши учащиеся э, программы «Женское и еврейское лидерство» выбирают для своей деятельности, они идут в рамках тех направлений проекта Кэшер, которые мы предлагаем. Вот одно из этих направлений — это программа «Женское здоровье». И завтра, 4 июня, у нас пройдет вебинар в программе «Женское здоровье», на котором мы представим вот такой проект, уже выбранный, и реализуемый в одном из городов, это город Оренбург, и а, наши активисты, которые у нас участвовали в программе «Женское еврейское лидерство», выбрали направление «Женское здоровье» для реализации такого проекта, и вы сможете узнать, почему, как как реализовывался этот проект, задать им вопросы, и для того, чтобы вам было не только познавательно, но и интересно, мы пригласили еще и специалиста из этого же города, которая помогала им реализовывать проект на месте, а сейчас готова поделиться своими знаниями онлайн с различными городами и странами. Это специалист-нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Кто был с нами на форуме активистов женских групп городов России, знает, что мы дали такой Выбор, какие темы наиболее интересны. И вот тема нутрициолога, тема здорового питания была одной из самых востребованных. Поэтому завтра у нас в гостях будет сертифицированный нутрициолог, диетолог, фитнес-тренер из города Оренбург Марина Сергеева вот и наши активистки из этого города. Мы приглашаем завтра вас на этот вебинар. Вы можете подготовить вопросы. У нас тема будет витамины. И вторая как бы, тема, вторая задача, которую мы перед собой ставим, это реализация проекта. Поэтому ждем вас завтра в этой же ссылке в 19 часов на вот этот вебинар Женское здоровье, право на выбор. Говорим о а витаминах. Спасибо, Марин, за информацию. Еще раз ну большое что? спасибо, Елене. Да, и да? мы Пожалуйста. прощаемся. Всем хорошего вечера и до новых встреч, девочки. Всем спасибо, спасибо. девочки. Очень рада была вас всех видеть. Да, и еще спасибо. можно я просто такое и анонс, и напоминание, может быть, что мы с вами встречаемся.